Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про чувствительность кожи. Это, на самом деле, одна из самых важных косметологических и дерматологических проблем, потому что по статистике 80% женщин считают свою кожу чувствительной. А я связываю это, то есть такое большое появление действительно чувствительной кожи, с тем, что мы стали, скажем так, у нас появились две погубные привычки. Первое – это гиперочищение. То есть, опять же, мы должны помнить, что кожа – это наш защитный барьер между окружающей средой и внутренним гомеостазом. И когда мы постоянно нарушаем, трем, скрабируем какими-то салфетками и так далее кожу, опять же, да, есть там истории, когда на этапе очищения уже применяется небольшое, ну, такое достаточно приличное количество средств, то рано или поздно, хотя вы, может, увидите первую очередь, Неплохой результат, да, более такая ровная, гладкая, красивая кожа, но рано или поздно кожа, она ответит вот такой вот реакцией, реакцией не что иное, как воспаление, воспаление проявляется покраснением, шелушением, воспалительными элементами, поэтому... Давайте все-таки будем серьезнее относиться к коже, давайте все-таки будем ее вот так вот тереть, скрабировать, пилинговать все-таки под контролем врача-косметолога. Это первый момент. Второй момент, это опять же тоже связано с косметологией, вот с этим вот гиперувлечением различными масками, сыворотками, то есть большое количество косметологических средств в арсенале. Это не всегда хорошо. Во-первых, они не всегда между собой хорошо сочетаются, а во-вторых, это опять же такое вот массивное действие может вызвать реакцию кожи, которая опять же даст вот такое вот реактивное воспаление. Покраснение, шелушение, чувствительность и так далее. Поэтому второй мой совет – это... Опять же, очень так деликатно подходите к уходу за кожей, не гонитесь за большим количеством средств, гонитесь за качественными, проверенными препаратами. Поэтому, что я еще хотела бы сказать. Я очень рекомендую внутрь применять омегу 3 потому что это помогает нам защитить кожу еще и изнутри, да, для формирования определенных таких клеточных мембран. А второй момент, если действительно есть склонность вот к куперозу, к образованию вот такой сосудистой сеточки, очень хорошо внутрь применять эскорутин по одной таблетке три раза в день. Курс обычным где-то в 2 недели как минимум, а лучше месяц. Из наружных препаратов. Очень деликатное очищение. Вот наш гель или молочко это идеальный вариант, потому что хорошо очень очищает, при этом не травмирует кожу. Это очень-очень важно. И тоже важный момент – это, опять же, крем с церамидами, а, жирными и кислотами и холестеролом в правильном соотношении. Почему? Да потому что вот этот вот наш крем восстанавливающий, он помогает коже а вот это восстановить защитный барьер кожи, что очень-очень важно и снижает чувствительность. То есть, на мой взгляд, Здоровая кожа, она малочувствительная, она очень хорошо отвечает, то есть вот эта вот барьерная функция, она сохранена, и она не реагирует так на любое нанесение там новой сыворотки и так далее. Поэтому наша система, она уменьшает чувствительность кожи за счет того, что помогает коже стать здоровой. Поэтому, друзья, давайте все-таки пользоваться правильной, хорошей косметикой и все-таки под контролем косметолога.